здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 31 марта 2023 года солнечный берег вот здесь вот в ремонтирует настил очень качественно получается у них ждут начало сезона температура у нас сегодня где-то плюс 14 градусов небольшой дождик ветра практически нет ну и наверное продолжу я свое повествование которое началось с прошлого видео под названием размышления и в общем-то эти размышления вызвали Дискуссию, в общем-то, как и зрители из Украины, так и из России, и даже из Болгарии и других стран, им показалось, что, в общем-то, сведения, о которых я рассказываю, они, на их взгляд, не подтверждаются в общем-то, историческими данными, но на самом деле все то, что, о чем я говорил, оно исторически и научно подтверждено. Если вы помните или посмотрите, речь шла о переименовании русского языка, которым пользуются граждане Украины, новоболгарский язык. Об этом мной составлена петиция. Она сейчас размещена на сайте openpetition.eu. Европейский такой проект, предназначенный для организации диалога с политиками. Вы тоже можете прочитать эту петицию. Можете ее подписать онлайн. Даже вот. Ну о чем шла речь там речь шла о том, что Русь появившаяся в Киеве и южнее в X веке это или 9, вернее в 9 веке это 861 год о чем написано в повести временных лет не Нестора летописца Олег пришел в Киев, убил скольда спросил народ, кому платите дань. Народ отвечал хазарам. Олег сказал, не хазарам, давайте оплатите мне. Ну, в общем, поскольку дань это признак порабощения, то и мной был сделан вывод. Я думаю, вы с ним согласитесь, что Русь это очередной оккупант территории на которой сейчас расположена Современная Украина Ну понятно, дань Кого данью облагают Того, кого оккупировали Поэтому Русь и является оккупантом Ничего тут нелогичного нету Читайте повесть временных лет Там вы это найдете Ну а по поводу языка там в диссертации Ирины Фарион об этом пишется, что было двуязычие. И церковные деятели, и высшая, высшая знать пользовалась церковнославянским или староболгарским языком. Ну а были люди, которые использовали староукраинский язык, который назывался русскомова. То есть, понимаете, о чем идет речь. То есть, русская мова это язык как бы Руси, о чем и утверждает доктор филологических наук Ирина Фарио. А церковно-славянский или староболгарский язык это альтернативный язык. Ну поскольку Русь оккупант, как следует это из «Повести временных лет», то поэтому кого оккупировали? Те, которые, которые, тех, которые разговаривали на староболгарском языке. И вот исследования, то есть исторические факты, свидетельствуют о том, что в седьмом веке на территории Украины образовалась первое христианское православное государство, которое называлось Великая Болгария. Ее э, владетель хан Кубрат, похоронен в Украине. Полтавская область, Новосанжарский район, село Малая Перещепина. Я там лично был, на этой могиле. Все болгары знают это место, посещают его, так что все это подтверждено. Открыто это захоронение было в 1912 году и все находки оттуда, очень богатые находки находятся в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, можно их посмотреть виртуально. Среди находок там 25 килограмм золотых вещей артефактов, 50 килограмм серебряных вещей артефактов. Среди них персни именные с номограммами Кубрат Патриций, Органа Патриций. То есть это персни болгарских царей. Кубрат и органа э, болгарские цари христиане и э, имели титул Патриций византийской империи христианского государства такой титул давался только христианам поэтому я утверждаю что первое христианское государство на территории украины это не русь не Киевская Русь, а именно Великая Болгария. То есть есть все основания, исторические, научные, политические, для того, чтобы русский язык, которым пользуются граждане Украины, переименовать как минимум в новоболгарский язык. Ну, вот такая вот история. Ну, а что дальше там было? Были хазарское нашествие. Оно длилось в течение двухсот лет, то есть два века. Почему хазары нахлынули, почему болгары не смогли устоять? Ну, мое личное мнение из-за того, что в Византийской империи произошел переворот государственный. Значит, Ханку Брат, владетель Великой Болгарии, был личным другом императора Византии Ираклия. У Ираклия было, были дети от двух жен. И именно вторая жена Ираклия которая по национальности, по происхождению из Армении, вот она была знакома тесно с Кубратом и Кубрат поддерживал и ее саму и Ираклия и ее детей. Но после смерти Ираклия э Встал вопрос о том, что И вторая жена Ираклия И дети, в общем-то От этого брака Стали считать незаконным Потому что эта женщина была племянницей То есть близкой родственницей императора Ну и возникла партия, которая Сказала, что на престол должен зайти Сын от Первого Брака императора Но второй брак Также был освящен церковью Венчал его патриарх Поэтому, насколько это Оправдано И законно Я думаю, что Не стоило так поступать, но Так произошло В общем-то, наследника от второй жены убили и поставили сына от первого брака ну, нужно сказать еще то, что Ираклий стремился установить династическое наследование престола Византии, что было э, до него не принято то есть э, император избирался а не наследовал престол вот поэтому такая политика Ираклия в этом отношении была губительна как для самой Византии так и для византийско-болгарской дружбы а эта дружба была крепкая она была подкреплена совместным походом на сасанидов которые захватили православную христианскую святыню, крест Господень. И этот крест был возвращен. После того, как сасаниды были побеждены, ханку брат получил патрицанскую инвеституру. То есть был посвящен сан патрице Вот такая история. Ну, а что касается Руси, Киевской Руси, ее крещения, то это уже второе ну, христианское государство на территории Украины. И по канонам вообще-то, Второе, христиан... второе государство христианское не может основываться на той же территории на которой уже было основано христианское государство но тем не менее российские идеологи мракобесы говорят что Украина это территория Российской империи и обвиняют своих же граждан что они согласны с тем что императора николая второго убили свои же граждане и вся беда оказывается в том что именно убийство императора как тяжкий грех легло на плечи россиян лежит до сих пор и вот они со всей силы пытаются путем истребления граждан Украины вернуть себе, то есть таким образом покаяться в грехе цареубийства. Но нужно сказать, что Украина никогда юридически легитимна не входила в состав Российской империи. Вначале территория была захвачена Великой Болгарией Хазарами, затем Русью, затем там было Крещение, после Русь, русских изгнали с территории там, где сейчас современная Украина, и затем опять началось завоевание. Но до Богдана Хмельницкого ничего такого не было. Богдан Хмельницкий, когда освободил территорию Украины, он предпринял попытку воссоединения, то есть то, что сейчас называют воссоединением, составления договора с московским, Царство. И такой договор Богдан составил, попытался его легитимизировать, но не вышло. Поскольку на то время христианская церковь не была отделена от государства, то под документом, договором между Украиной и Россией должна была быть подпись местного митрополита а местный митрополит категорически от, отказался подписывать такой документ богдан с бутурлиным организовали под ним под этим документом подпись лаврского архимандрита но архимандрит полномочий подписывать такой документ не имел поэтому этот договор не приобрел юридической силы поэтому гражданам Украины в том, что они убили московского царя незачем ну а то, что россияне сотворили то это уже их проблемы но не надо свои проблемы россиянам перекладывать сейчас на граждан Украины вот о чем речь ну а что касается гонений по поводу Языка, который сейчас в Украине называется русским. То русским он стал называться в связи с оккупацией болгарского населения. Потомки, которых сейчас живут в Украине. А Великая Болгария занимала Поднепровье территорию, Крым, Дон, Кубань. Вот. И... Значит, в Украине живут потомки граждан Великой Болгарии, поэтому, поэтому они разговаривают на языке, который назывался староболгарским или церковнославянским, и который когда-то в связи с оккупацией назвали русским языком. Поэтому есть все основания вернуть языку, на котором разговаривают русскоязычные граждане Украины, его название, ну, как минимум назвать его ново-болгарским языком. Тогда украинские националисты не смогут предъявлять претензии, что это... Русский язык, якобы язык оккупантов Ничего подобного Это не язык оккупантов Скорее языком оккупантов Можно назвать русскую мову Ну или она, как пишет об этом Ирина Фарион Староукраинская мова Это одно и то же Вот такое вот дело ну и Путин в случае переименования русского языка в Украине в новоболгарский не сможет заявлять, что он идет освобождать свой народ. Никакого своего народа у Путина на Украине нет. Вот такие вот рассуждения, размышления. Так что смотрите видео, ссылки на которые я оставлю в описании к этому видео, и изучайте исторические документы. Это очень важно, потому что все люди борются за что? За благо и долголетие на Земле. Эти блага и долголетия обещаны. заповеди за почитание своего отца и мать ну, здесь имеется в виду, что почитание своих предков а это значит правильное понимание исторических процессов которые происходили на территории в частности украины и если граждане украины Поймут, что они потомки граждан Великой Болгарии, они а оккупировавших Великую Болгарию Руси, то тогда, в общем-то, можно рассчитывать на то, что благо и долголетие им будет дарованы. Так что. Вот такая вот мысль, такие вот рассуждения. Читайте петицию, подписывайте. Спасибо за внимание. До новых встреч.